А я продолжаю смотреть отели Swiss Inn, все так же в Хургаде, двигаемся смотреть отель а, Смотрите, отель работает и зимой, бассейн и подогреваемый, даже вот здесь есть вот такая часть, сразу из лобби бассейн, здесь пока закрыто, и можно выйти вот так вот на улицу. Такая у нас здесь с вами территория. Территория большая достаточно, сейчас мы по ней прогуляемся. Выходим с вами на пляж. Естественно, песочек, все как положено. Песчаный заход, отличный заход, как вы видите. Море спокойное, никаких камней нету. Сегодня у нас денек супер просто. Вы заметили, да, друзья, что сегодня у нас просто прекрасные входы в воду, отличные пляжи, отличные отели. Завтра мы будем еще.